Итак, у нас следующий отель по плану, отель называется Spice, находится также у Пилейки, и как обычно наша задача уже посмотреть территорию и номера, но вы уже знаете. сразу в лобби, здесь всегда welcome drink, пожалуйста, можно даже шоколадочку такую взять. Лобби большое, вот эти красивые, сразу с панорамным там видом на море. Многие говорят, что есть какие-то нарицания по сервису и так далее, ну как бы сейчас, если какие-то такие вопросы будут, мы их обязательно поднимем и я вам их перескажу. Отель в таком стиле, скажем, уже на турецком или даже, точнее восточном стиле, отель Spice с огромной территорией, как вы видите. Все в бассейнах, бассейны теплые с подогревом. Отель работает круглогодично, естественно, находится на первой линии. Также находится Билек. Мы ну прямо сейчас справляемся смотреть с вами номера. Мы вышли с вами в часть, где уже располагаются номера. Здесь такой холл и, соответственно, коридоры. Сейчас мы посмотрим одну из категорий в основном в корпусе. Так, у нас с вами стандартный номер. Спасибо. Здесь у нас, как обычно, уборная. Ванная полноценная две раздельные кровати большие ну все вот грубо, в восточном стиле и выход на балкон в балконе у нас конечно сушилка с там балкон и вот опять же открывается у нас панорамный вид на всю территорию отеля Spice сейчас мы были вот совсем недавно вот в этом месте так у нас сьют еще в этом отеле Spice Здесь у нас с вами большая спальня кровать Kiнг Size телевизор Старенький, да, как вы видите, балкон с видом тоже на море, на бассейны. Обращу немножко внимания здесь на это. Так ванная, необычный да, дизайн. Ну, восточный стиль. Везде здесь проглядывается. И непосредственно гостиная. А нет, это вторая спальня получается. Почти как гостиная, с двумя раздельными кроватями И здесь тоже по периметру идет везде балкон. В словах скажу, что немножко все потертое, пошарпанное. Где-то что-то отваливается, потолок где-то с полосками, с потеками. В общем, территория хорошая, номера, честно скажу, ну, соу-соу так себе. Отель Спайс у нас в таком стиле восточном, более точно уточнил это стиль Марокко. Оно говорят, кто приезжает, там индусы говорят, это в нашем стиле, здесь из Пакистана люди приезжают, говорят, тоже в нашем стиле. А, здесь какие-то даже фильмы снимают исторически, да, про Османскую империю, потому что вот все в таком а, интересном, на самом деле, стиле. Хотя грил номера немножко уже какие-то потертые, на полную реновацию пока нет возможности, но достаточно приятные цены на этот отель сделаны. Пытаются брать какими-то а, другими вещами, анимация, какими-то развлечениями, да, чтобы отвлекать гостей от каких-то небольших недочетов по этому отелю. Это просто надо понимать. И также вы можете ниже под этим видео посмотреть цены на этот отель. Переходите прямо сейчас, нажимайте ссылочку. Там увидите все цены со всеми сборами, полностью с перелетом, отелем, трансфером и так далее.